Приключения. Если предыдущие игры требовали от нас хоть немного напрячь ум и пальцы, то проект Flight предлагает расслабиться. Мы превращаемся в гордую красивую птицу, которая летит по огромному разнообразному миру. Делать почти ничего не нужно, только направлять и созерцать. Благо поглядеть есть на что. В игре реалистично оформлена графика окружающей среды. Заросли бамбука, водоемы, скалы, святилища, пещеры. Пейзажи неоднообразны и это не надоедает. Пространство полностью трехмерное. У игрока есть возможность лететь во все стороны, подниматься на любую высоту. В любой момент можно настроить время суток и даже погоду. Причем и то и другое автоматически меняется, пока вы играете. Начали полет днем, а завершаем ночью. Простая механика добавляет игре интереса. Если устанете от полета, всегда можно превратиться в странствующего монаха и посидеть на какой-нибудь горе и не спеша насладиться миром. Не хуже пейзажей музыкальное сопровождение. Оно неторопливо, но назвать скучным нельзя. Отлично дополняет атмосферу релаксации и спокойствия. Мелочь, но после часа игры уже не представляешь себе полеты без этого приятнейшего для ушей музыкального фона. Flight рекомендуется тем, кому не нужен сложный геймплей, а в играх хочется расслабиться и отдохнуть. От плавного и размеренного приключения, которое успокаивает, перейдем к прямо противоположному приключению. Dark Forest — это хоррор, и уж тут ни о каком спокойствии речи не идет. Только напряжение и мурашки по коже. Dark Forest Lost Story — уникальная по сути игра, состоящая из набора рассказов о демонах, призраках и прочей нечисти. Проходя их, будете получать не только заряд адреналина, но, возможно, узнаете для себя что-то новое. Цель игры не просто напугать. Игроку предстоит взглянуть под другим углом на знакомые истории. Например, знакомая с детства история про Бабу Ягуза играет другими красками. Ну или пятнами. Баба-яга – костяная нога, которая добра молодца может учуять, накормить, напоить, спать, уложить и клубочек волшебный даст. Но кто она, эта добрая дарительница? И почему Витя не видит, а чует все это и многое другое, вам и предстоит узнать. Среди персонажей есть и другие известные монстры. Например, Слендермен, который всего несколько лет назад был, наверное, самым популярным страшилищем хоррора. Печальная история, интересный сюжет. Обойдемся без спойлеров. Однако, чем же придется заниматься в игре? Dark Forest — классический хоррор, в котором у персонажа есть фонарик, камера и две ноги, чтобы убежать от тех ужасов, что поджидают на пути. Используя эти два предмета, а также окружение, предстоит решать множество головоломок, которые могут поспособствовать дальнейшему прохождению или стать началом неизбежного конца. Фонарик помогает в темноте. Через камеру можно увидеть то, что обычному человеку не дано. Запас батареек к камере ограничен. В сложных ситуациях предстоит решать, прятаться или бежать, светить фонариком или снимать на видеокамеру. Великолепное и одновременно пугающее звуковое сопровождение. Для полного погружения рекомендую наушники. На данный момент игру называют одним из лучших хорроров на мобильных устройствах. Genshin Impact Игра-феномен достойная отдельного разбора. Играючи даже не заметил, как пролетело время. До сих пор не покидает вопрос, как такое можно сделать на мобильных устройствах. Такой уровень графики и проработки мира есть не во всех крупных PC-проектах, не говоря уж о портативных устройствах. Genshin Impact нацелена на исследование мира и прохождение сюжета. Управляем отрядом героев, между которыми можно быстро переключаться. Это необходимо в первую очередь для комбинирования их боевых умений. Игрок будет много сражаться, а боевая система выстроена таким образом, что только объединив разные стихии, можно эффективно побеждать. Например, один из моих персонажей умеет метать во врага водяные бомбы — Второй бьет электричеством. Сначала я использую первого, чтобы нанести урон врагу. Потом, переключившись на второго, использую его электрический заряд, который ударит по намокшему противнику в два раза сильнее. Так тут все и устроено. Замораживайте, взрывайте, оглушайте. Простор для фантазий и экспериментов огромный. Тем более, что одновременно можно переключаться между четырьмя персонажами. Игра наполнена различными секретами и загадками. Бывает так, что бежишь по сюжету, а через час обнаруживаешь себя в абсолютно другом регионе, сражающимся с огромным боссом. Исследование игры увлекает. Я могу припомнить около 60 уникальных разных по сложности загадок. Их нужно решать ради добычи и заполнения своего уровня путешествия. Это такая полоска вверху экрана, символизирующая прогресс. Хотите двигаться по сюжету вперед? Будьте любезны подраться с врагами и порешать загадки в открытом мире, чтобы накопить очков. Кто-то может назвать это гриндом, и я соглашусь. Но отмечу, ни в одной игре на моей памяти не было настолько разнообразного и увлекательного гринда. Никто не заставляет делать одно и то же. Надоели битвы? Попробуй достать сундук на горе или открыть дверь в секретную пещеру. За все дается награда. Графически игра революционна. Такое не стыдно выпускать даже на ПК. Имеется ряд сильных минусов. В первую очередь это донат. Игра бесплатная. И заметно, что создавалась она ради добычи денег. Все возможные способы монетизации присутствуют. От лутбокса до премиум аккаунта. Это было бы не страшно, если бы не полная бесполезность трат. В прогрессе им нет потолка, а потому вкладывание денег в Genshin Impact равноценно их сжиганию в печи. Вложить деньги можно лишь в сундуки. Шанс выпадения нужной добычи меньше 1%, причем данные официальные. А стоят боксы недешево. Надеюсь, это скоро исправят, ибо такое платное развлечение во многих странах хотят приравнять к азартным играм. Добиться всего самостоятельно в общем-то можно, но из-за их ограничений на активность, на открытие одних только персонажей уйдут десятилетия. Закрыв глаза на минус с донатом, игру однозначно рекомендую. Тем контентом, что нам предлагают бесплатно, можно наиграться вдоль и поперек, не вложив ни одного рубля. Перейдем к следующей игре. Проект Tiny Room Stories. Таун Мастери. Это интерактивное приключение в жанре классического квеста, имеющего при всей своей простоте любопытные геймплейные особенности и неплохой сюжет. Главная особенность игры заключается в инструментах, которые мы получаем для решения головоломок. Строго говоря, инструментов два. прощающаяся камера и интерактивность окружающей локации. Сама игра выполнена в 3D и представляет своего рода набор комнат, где предстоит достичь локальной цели, найти ключ, код, предмет и так Далее. Однако в отличие от большинства игр такого жанра, здесь мы будем не пристально изучать картинку и искать на ней предметы, а рассматривать комнату со всех сторон, приближать и отдалять камеру, держать в голове ее план и вид со всех сторон. Это усложняет поиск решения, но делает геймплей безумно интересным. Особенно сложно, когда ключ к решению загадки лежит в соседнем помещении и приходится вспоминать, что мы там видели и как это может помочь. В одной из головоломок с паролем к телевизору мне пришлось целых два раза возвращаться в соседнюю спальню и запоминать символы на картинках. Упс, спойлер. Стоит похвалить управление, интуитивно понятное и не отвлекающее от решения загадок. Добротный сюжет, который ведет от локации к локации, погружая в мрачную историю. Проект получился любопытным. В 2019 году признан лучшей инди-игрой по версии Google Play и имеет ряд других наград. Могу посоветовать любителям головоломок и мрачных историй.